Я часто говорю людям о том, что мужчины и женщины разные. Все говорят «да». У меня очень, наверное, много видео на эту тему, и даже это не всегда мои видео. Мне очень нравится рассказывать на эту тему. Иногда я даже позиционирую себя как переводчика с мужского на женский, с женского на мужской. Как-то у меня было семейное консультирование, и люди даже говорили Скажите ей вот это, я и говорила, скажите ему вот это. И в общем люди разговаривали в итоге через меня. И тогда они договорились и друг друга поняли. Было очень интересно за этим наблюдать. Есть отличная книга, и я ее часто тоже горячо рекомендую. Это азбука для мужчин и женщин. Мужчина с марса женщины с венеры автор грей ее можно найти в свободном доступе везде даже аудиоформат есть просто текстовой формат в любом магазине она продается в общем-то это это уже больше бренд чем реклама а сегодня я хочу рассказать очень интересную историю которая подтверждает эти слова я была в магазине и увидела мужчину, который очень растерянно стоит перед полками с рисом. Я встала сзади, чтобы наблюдать, что будет дальше, потому что как-то вот его эмоцию я словила в этот момент. Мужчина был достаточно молодой, возможно, либо его жена, либо девушка послала в магазин, чтобы он купил рис. И стоит этот парень перед э, шестью полками размерами в 2-3 метра с рисом. Он догадался позвонить. Он звонит и спрашивает. Скажи, как рис выглядит? Я знаю. Что это три буквы? Я могу прочитать здесь все рис. Я думаю, этот вопрос очень удивил его девушку. Как желтый он весь белый? Какой поваренок? Я так как стояла сзади и слышала всю, весь этот разговор. И понимаю, что ему говорят с той стороны, потому что я знаю, что такое желтый рис, который не белый. Я беру пачку того риса, про который ему говорила девушка, и кладу ему в руку. Он в полном шоке смотрит на меня. Он понимает, что у нас какой-то женский заговор, возможно, и начинает ей читать. Рис пропаренный. Да? Ну и такая синяя этикетка. Да? Угу. Он кладет трубку, смотрит на меня как на божество и говорит спасибо огромное. Наверное, в своей жизни я редко кому так очень серьезно помогала. Когда я рассказываю эту историю женщинам, они все смеются. Но когда я рассказываю эту историю мужчинам разных возрастов, Наверное, многие задумываются. Мало кто знает, что рис бывает не белый, и что он бывает разный. Они знают рис. Вот такие мы с вами разные. И то, что для женщин очевидно собственно, почему я и поняла, о каком рисе идет речь, мы тоже покупаем такой же. А для мужчин это очень неочевидные вещи. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш муж знал, что покупать, примеры жизни. Мой муж ходит в магазин и покупает продукты. Во-первых, это тот магазин, куда мы уже не так редко ходили, и он знает, где лежат наши продукты. Слышите, наши продукты. То есть это... Те продукты, которые мы покупаем, они проверены, мы их попробовали и тому подобные вещи. Это раз. Во-вторых, если муж купил что-то не то, так бывает. Попробуйте его похвалить, и в следующий раз, когда вы вместе будете делать покупки, показать ему на то, что нужно. Когда этот мужчина вернется домой, у женщины есть два пути. Похвалить и сказать, слушай, круто, ты нашел то, что нужно было. Или сказать, ты что, дебил, мне звонишь, какой рис, ну правильно ты купил, а что ты мне звонил, да? И согласитесь, от этого зависит, насколько ваши отношения будут развиваться. Это так легко обидеть человека. Он не дебил, он просто мужчина. И если... Каждому из нас хочется, соответственно, и кажется, что как мы думаем, так думают остальные. Нет, это не так. И такие моменты в жизни очень часто бывают. Мужчины и женщины реально разные. И этот факт всегда удивляет, но всегда приходится учитывать. И можно для себя всегда где-то говорить, блин, опять они разные. И это просто факт.